В лесу зверек, он не хорек, он олененок, а рядом маленький лисенок, там травка зеленеет и от ветра красивеет, от лучиков тепла там распускаются акации, а по небу плывут кораблики и отражаются в личной галактике, где слышится жужжание природы и где полным-полно живой свободы, там иногда бывает ночью страшно, и скрип деревьев не дает уснуть. Но птицы там поют, баюкают их слышат, и удается, чуть закрыв глаза, вздремнать.